Всем привет! Вы смотрите телеканал форума Свободной России. в студии Даниил Константинов, а в эфире у нас экономический аналитик, специалист по нефтегазовому сектору Михаил Крутихин. Михаил Иванович, здравствуйте! Доброе утро! Вчера прозвучало по-своему сенсационное заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена о самым крупным, наверное, в, на нашей памяти, в освобождении стратегических запасов нефти США. Они намерены в течение полгода выпускать на рынок по одному миллиону баррелей в день, если я не ошибаюсь. Как вы оцениваете это решение и к чему оно, на ваш взгляд, может привести? Ну, во-первых, это давление на нефтяные цены, которые после этого объявления несколько просели. Не очень сильно, но все-таки просели. Но... Акция эта имеет единовременный характер, хоть она и растянута на 6 месяцев. И поэтому нефтяные фьючеры на долгосрочную перспективу, вот после этих 6 месяцев, они наоборот стали расти. То есть было высказано предположение рынком, целым рынком, не отдельными игроками, что после того, как вот выпустят этот объем нефти на в открытую продажу, как бы из стратегических запасов, после этого опять будет некий дефицит, и что придется американцам заполнять э, э, хранилище стратегические нефти, и поэтому после этого цена может опять вырасти. А как вы думаете, зачем вообще это было сделано? Это что, форма экономической войны с Россией? Нет, это в первую очередь делается потому, что в Соединенных Штатах Америки там будут промежуточные выборы, а для промежуточных выборов нужно благорасположение потребителей, которые очень внимательно следят за ценами на бензоколонках. Вот это главная задача. То есть, предположения тех некоторых наблюдателей из интернета, которые считают, что это приведет к обрушению цен на нефть и нанесет удар по бюджету России, они не оправданы? Нет, рынок уже показал, что он несколько отыграл вот это заявление Байдена. Революции никакой не произошло. В долгосрочной перспективе тоже ничего не произойдет вот с этим балансом. Скорее, все смотрят на то, что решает заседание ОПЕК+. плюс. А что оно может решить? Оно уже решило очень скромное повышение квот на добычу нескольким странам Саудовской Аравии, Кувейту, Объединенным Арабским, Арабским Эмиратом и России разрешено несколько увеличить квоту на добычу. Дело все в том, что Россия тут свою квоту-то и так не выбирает. А ей сейчас увеличит на небольшой объем эту квоту, она еще больше будет не выбирать. То есть, как там говорят в ОПЕК, плюс проявляет чудеса выполнения вот своих обязательств, то есть дисциплины в выполнении своих обещаний сократить добычу нефти. Вот Россия и сокращает, вместо того, чтобы увеличивать. Переходя от нефти к газу, напрашивается сам собой вопрос о вот этом конфликте последних дней, связанном с решением Владимира Путина продавать российский газ недружественным странам за рубли. Вот как вы вообще оцениваете это решение, к чему оно может привести в перспективе для России и можно ли его технически выполнить в данных условиях? Ну, ну давайте с самого начала. Выходит президент и говорит, вот мы собираемся отрубить, просто перекрыть, поставки газа тем, кто не будет платить в рублях, вот в недружественных странах. А поскольку практически весь газ идет сейчас в западном направлении в недружественные страны, ну, если исключить там Турцию, то вот как раз, ну, что такое? Это давайте-ка вот мы перекроем каналы экспорту газа, который у нас сейчас превратился в последнее время в самую главную вот экспортную материю из которой Россия и получает большую часть своих прибыли в федеральный бюджет. То есть президент э, пригрозил не Западу, а пригрозил российской экономике. Давайте-ка вот нанесем мощнейший удар по российской экономике и перестанем продавать газ. Потому что рубли там, конечно, неоткуда было взять. И все это заявление на тот момент, это было, ну как, ну риторика такая патриотическая, вот посмотрите, там дискредитировали себя доллар, евро, а рубль у нас такой хороший, вот пусть они теперь за этот рубль, ну публика, наверное, которая много чего наслушалась из телепередач, она решает, во, во какой удар-то мы сейчас по западу нанесем по этим самым дискредитированным валютам. А то, что это удар по российской экономике, вот никто понять не мог. Мало того, в правительстве спохватились, как я понимаю, вот эксперты спохватились. Стали срочно на Западе говорить, да нет у нас рублей, не будем мы платить в рублях, потому что есть контракты, в контрактах записано, чем надо платить, через какие банки платить, по каким схемам, по каким расписаниям. Контракт есть контракт, это не отношения между государствами, отношения между поставщиком и покупателем. Вот президент, судя по всему, как-то так вот, когда делал свое заявление, он не понял, что есть такая вещь, как контракты. В его представлении страны экспортируют и страны покупают. Вот, вот это то, чего на самом деле не происходит. Но пришлось звонить Путину из Германии, позвонил канцлер Шольц. Затем премьер-министр Италии и стали ему вежливенько объяснять, что вы понимаете, в чем дело, что вы тут, в общем-то, себе в ногу стреляете, как тот неудачливый ковбой. Потому что нам, ну мы уже приняли, говорят европейцы, уже приняли программы экстренного сокращения зависимости от российских энергоносителей. Ну что, вашим решением мы просто еще ускорим эту программу, ускорим не в пользу России. То есть вы наносите ущерб своей собственной экономике. Спохватились. И после этого вот указ, который президент подписал, вот если там бантики всякие отбросить, что это значит? Это покупатели российского газа, компании, будут по-прежнему, как и прежде, вот по контракту платить в той самой валюте, в которой написано у них в контракте. Это в евро, в долларах. Но платить единственное что, их сейчас попросили в специально выделенный для этих целей банк, то есть Газпромбанк, который пока не под санкциями, и платить на счета, которые им ну, откроют, не сами они откроют, а им откроют рублевые счета. То есть они платят, скажем, евро за газ, вот на этот рублевый счет, а Газпромбанк автоматом конвертирует это в рубли и говорит, о, у нас теперь на этом счете появились рубли. И вот эти рубли дальше уже будут и федеральный бюджет, там и так далее, и так далее. В общем, Газпрому, который продал, а дальше он будет уже все это распределять. Единственное отличие от обычной схемы, когда платили просто в банк, Газпром был вынужден по последним правилам продавать за рубли вот эту валюту накопленную, 80% ее. А теперь 100% банк будет конвертировать. Вот и все. Других никаких отличий, а ничего, просто нету. Вы сказали, сильнейший удар по собственной экономике мог быть нанесен этим решением. И сразу же возникает вопрос, а насколько она сейчас в данный момент зависима от поставок энергоресурсов, какая доля бюджета вообще зависит напрямую от этого? И может ли в перспективе нефтяное эмбарго, будь то введенное Западом, или самое эмбарго, который попытался вести Владимир Путин, может ли оно обрушить эту экономику целиком? Ну, целиком, не целиком. Понимаете, до войны считалось, что где-то 27% российского федерального бюджета приходит от нефтегаза. Где-то пятая часть вот этой суммы, это было газ. Сейчас газа стало значительно больше, это во-первых, потому что за нефть стали получать меньше. Ну, по разным причинам это долго рассказывать. А если учесть другие налоги, которые вот не вошли в эти расчеты, а вошли туда налог на добычу полезных ископаемых, вывозная таможенная пошлина на газ и нефть, и акцизы, которые на бензоколонках все платят. А кроме этого есть еще дивиденды, которые государственные доли в компании причитается там государству. Кроме этого есть налог на прибыль нефтяных и газовых компаний. Есть налог на доходы работников этих компаний. Есть НДС. И вот когда мы все налоги, которые с нефти и газа собираются подключим, да еще и налоги с тех организаций, которые, ну, мультипликативный как бы эффект, которые снабжают вот нефтегазовые компании, вокруг еще них и работают. Если все учесть, там до 60% федерального бюджета приходит от нефти и газа. Вот в чем дело. И если сейчас вот взять и отрезать газ, то в федеральном бюджете не досчитаются, ну, как минимум 30% доходов. Вот, вот на что был нацелен президентский вот приказ «Газпробу». Ну, слава богу, сыграли назад, а теперь просто ну, нефтяные компании, покупатели российского газа будут по-прежнему платить то же самое, что и платили. А пропаганда будет кричать, посмотрите, какая потрясающая победа, они теперь платят в рублях, хотя на самом деле ничего подобного нет. Мы помним, что у вас сегодня ограниченное время, поэтому последний на сегодня вопрос, но важный. Если все же случится так, что коллективный Запад, я имею в виду Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, какие-то еще страны, примут решение о введении того самого зловещего нефтегазового эмбарго против России, есть ли техническая возможность переключить все эти потоки на страны Востока, будь то Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Китай, и так далее. И сохранить примерно в тех же пропорциях дохода Российской Федерации от экспорта этих ресурсов. Значит, по нефти ничего не получится, потому что по нефти мы отправляем в Китай 80 миллионов тонн в год. Это полностью вот та мощность всех, всех маршрутов, включая морские трубопроводные, железнодорожные, вот все, что есть, что в Китай можно отправить. Больше этого отправить невозможно технически просто. Нужно строить, вероятно, новые трубы, нужно добывать новую нефть в Восточной Сибири. То есть это все закрыто. Китай не заменит западного направления экспорта. По газу Китай должен только к 2024 или 2025 году начать получать по 38 миллиардов кубометров газа с газопровода «Силы Сибири» и в неизвестной перспективе может быть еще 10 миллиардов кубометров газа на Дальнем Востоке. Откуда там он возьмется, никто вообще понять не может. Заменить Европу, вот эти будущие, пока еще гипотетические поставки в Китай, не в состоянии. А другие страны? А куда вы будете По каким маршрутам вы будете что-то отправлять? Россия, вот как ни странно, Россия не торгует сжиженным природным газом. Природный газ на внешний рынок поставляют международные консорциумы, а не Россия. Вот он им принадлежит. В одном международном консорциуме там Новотек, французы и китайцы. Это Ямал-СПГ. Вот он торгует газом везде. Поскольку у России он ничего не платит вообще. Никаких налогов. Это подарок как бы, от российского руководства международному консорциуму во главе с Новотеком. А на Сахалине не очень большой завод, две технологические линии. Это тоже международный консорциум. Там Газпром смог выдавить себе под административным нажимом контрольный пакет, но там тоже Шелл и японцы, и Шелл еще заявил, что она оттуда уходит. Все, больше вот, кроме одного маленького завода с жирного природного газа на Балтике, очень маленького завода, больше ничего в России нету. Ну, а есть ли техническая возможность, допустим, загрузить нефть в танкеры и повезти куда-нибудь в Африку? Я не знаю. Вот загружают нефть в танкеры, а потом, например... Потом трейдеры, компании, которые загрузили эту нефть по поручению нефтяных компаний российских в танки, они пытаются их продать на аукционе, вот эти партии нефти. Вот совсем недавно было 6 партий нефти, компания не нашла ни одного покупателя на аукционах, хотя предлагала скидки 30 с лишним долларов с каждого барреля. Вот сейчас вот скидки доходят до 35 долларов, и то удается иногда найти покупателей, но не всегда. Как говорят покупатели, это кровавая нефть, это мы, мы не хотим ее покупать. То есть, резюмируя все вышесказанное, если все же нефтегазовая эмбарго будет введено, то это может привести фактически к коллапсу российской экономики. Да вот оно уже очень близко коллапс, коллапсу, уже близок. Если действительно в течение двух лет Запад откажется от российского газа, как они обещают, а с нефтью, ну, может быть, в этом году добыча может сократиться, я думаю, на 25%, а в следующем году на 50%, то ну, о чем мы говорим-то вообще, о, каком, о какой российской экономике? Большое спасибо. Вот такой вот пессимистичный для России российского режима прогноз от Михаила Крутихина, специалиста по нефтегазовому сектору и экономической аналитике. С вами были Михаил Крутихин и Даниил Константинов на канале форума «Свободная России. Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всего доброго. До свидания.